Всем привет, друзья! Решила выйти на связь с вами, дорогими нашими подписчиками. Хочу высказать то, что у меня накипело. И у меня не депрессия, у меня все нормально. Так что не думайте. Вот я выставляю наше видео. Я знаю, что с нашего поселка многие смотрят нас. А вот. Всем же интересно, как мы живем, многодетная семья, тот И вот картошку чуть-чуть сейчас. сейчас собираюсь картофельный супарить. Так вот, почему я это видео снимаю? К тому, что смотрят нас нормально, просмотры идут. Есть некоторые каналы, которые и больше подписчиков, но просмотров меньше. И что хотел наверное? Да я снимаю. Я не ну, нет и короче смотрят нас видео не успевает выйти хопа, дизлайк. Ну, это я знаю Калугина она не дышит к нашей семье это Калугина у Андрея сестра она всю жизнь как говорится нам ну или завидует или что было бы чему завидовать ну, да, может быть, скорее всего, потому что она же э, 43 года, и она же ничего не умеет абсолютно. Сидит на маме на шее, ее найдет, и она сама, и сейчас вот муж-то, <coughs> она и когда я пироги, вот тесто показывала, ставила, ну, первое, вот, когда снимать начинала, и когда она меня покормила этими пирогами, по моему рецепту, близко рядом не стоял, мой рецепт рядом с ней, короче говно полное вот так скажу и э, человеку я говорила прямо в лицо они большинство поселке они в лицо очень хорошо общаются и что я хочу сказать вот. чему я речь веду к тому что э, наши как от вот ну сельчане наши, поселковские, <смех> на лицо говорят одно, а за спину говорят другое. То есть за глаза. Вот мы вас смотрим, там пора, да. кто-то ну, говорят типа так, все хорошо, хорошо. Я вот есть у меня такие люди, которым я вот, ну, делюсь, да, бывает иногда вот что у меня. И говорю это, это, это, это. И в итоге э, они берут мои, мои желания, которым я собираюсь делать. И они, ну как, переключаются, что ли? Что, ну, как, как сказать вообще? Штирлицы зараза. Перенимают мой опыт и хотят делать то же самое, только со своей стороны. Это некрасиво, конечно. Когда ты с человеком хорошо общаешься, а потом перенимаешь свой опыт. У нас очень жадные на лайки. Мои подписчики очень жадные. Потому что это наши посадковские. Потому что они очень жалеют сейчас хочешь. Ну давай, выруби. Вырубей. Порядю, снимаю. Все. И чё? Мне не стыдно. Они и так на меня смотрят после. Дима говорит, зачем мама ты так говоришь? Так что вот так вот. Я думаю, вообще еще один канал можно открыть. Или просто сделать, закрытие видео. То есть будут смотреть мои родственники и мои хорошие подписчики, которыми мы общаемся, созваниваемся, переписываемся, чисто они. Может быть, я даже сделаю так, чтобы не все видели, потому что я делюсь многим чем. У меня впереди будет очень много видео, которым я буду делиться, как я в огороде, как я кормлю свое хозяйство. Вот это все, конечно, у меня желаний много, так что мы будем обращать мое желание и делать и я буду стараться учить наших подписчиков. Могу Таня Колубину научить. Она и так от меня учится, потому что ее на мама ничему не научила. Она учится от меня. Так что я собираюсь заснять МК одного видео, которое я сейчас делаю. В данный момент это я этим работаю. Уж заканчивается моя работа. Так что готовьте бисер, нитки очень интересная вещь получается очень красивая, мне очень нравится но я скорее всего и на продажу выставлю и буду дарить тем людям, которых я уважаю вот. так что вот как-то так меня а многие знают поселку, что я не скрываю я могу им не сказать но как вы видите что я большинство дома только хазевка только и у меня сейчас андрей работает так мне больно то да я и в принципе никуда не хожу кроме огорода и хозяйства все и магазина так что как-то так вот и в итоге что вот о чем я хочу сказать Жалейте свои лайки, так же пожалейте свои глаза и не смотрите наш канал. Я бы лишь не смотрела наш канал. Э -э, не наш канал, а вообще. Не смотри. Я смотрю, потому что... Я бы лично не смотрела наш канал. Да, и не нельзя материться. Так что... Нет, а что вот интересно, Дима, скажи, зачем смотрят нас, если они боятся нам лайк поставить? Зачем мне скажи за Я то... тоже смотрю и за забываю то... лайки ставить. За я то... не привык эти лайки ставить. Ой, да ладно. Я всегда смотрю, за и то дизлайки не все очень помнят, как все. Дизлайки ставить. я люблю ставить. У вот нет твои видео. Я не видела, чтобы у тебя дизлайки стояли. Вот ты, которые видео смотришь ты там ничего не ставишь. Ты молодой, ты тебе по барабану, потому что ты переключил и все, ты посмотрел свое. А ты, такие как я, мы уже конкретно, уже конкретно. Я вот, допустим, я всегда ставлю лайки, молодец. на кого я подписана обязательно, как молодец. я не молодец. Я молодец, я хороший, обещаю, молодец. Да. Так что, люди в лицо совсем одно, а за лицо совсем другое. И вот за это, конечно, я не... Да, можете позвонить, спросить. Я про них говорила, нет. Да, я про вас, про всех говорю которые со мной общаетесь, которые, которым все интересно узнать, что, как. По крайней мере, мы сами свои дети тянем. Они сейчас будут думать, типа, за лайки нам деньги платят. Может быть. за <связь> нас... этого ты просишь, чтобы лайки <связь> Да, деньги. все возможно. Нет, нам не за лайки платят. Нам платят за то, что вы нас смотрите. <связь> Тогда мы вообще вас не будем смотреть. А пускай и не смотрят, и не надо. За рекламу, они а за то, что нас смотрят. Ну, за рекламу. Такая реклама-то идет у нас так За просмотре. Нет, что ли, Дима? Нет. Ну, видишь, как это нет, Дима? За ты че? человека 80 рублей получаем. Дима сейчас наговорит у меня миллион. Так да. умножь 80 на 500 тысяч. А. Дима, давай ерунду не чеши, какую-то ерунду ну, говоришь. У тебя... много столько заработали. Это вам сказывает. Я этот картофельный суп хочу сварить. Зачем? Кушать нам всем. Для чего? Чтобы Дима голодный не был. Да? да. А для чего? Дима, отстань, дай я ведусь. да, я люблю снимаю. Для чего? И это. Ты заколебала? Я... Да, Папа же там есть. Я не знаю, где он. Ну, короче, вот так вот. Так что... А, есть у меня в моих... В а... Не в хоромах, в моих соцсетях знакомые люди, которые и звонят ко мне, и приходят. Развини, ездите. Подожди, не перебивай. Что интересно, выходят у меня фотографии, допустим, там. Это. Я же скидываю фото, там все это. И вот ну, жаба, жаба давит их реально, жаба давит за лайк. Они ставят пятерку, которая она нафига мне не нужна, она вообще мне не нужна эта пятерка, которая... А, — В одноклассниках? А, — В одноклассниках, да. да — Напомню, надо было сказать, никто не иди отсюда. Ну вот, и я что заметила, да, в соцсетях ставят лайки, Таким людям, которые... Это я уже не первый раз, я даже переписывалась с девчонками. Реально красивые девчонки. Я с ними общаюсь. Они городские. Ну вот у них лайков столько мало. Я говорю, знаешь, а вот некрасивым людям больше лайки ставят. За что? да Или просто они... Э, просто как... Не знаю, почему. Я просто логику человека не понимаю. Вот реально, вот есть хороший А потом еще ставят таким людям, которые, ну... Ну... Там родители у них, или что там, где-нибудь, да, работают, видно. начальники, или что там. Таким людям. Вот так наблюдаешь, думаешь... Хм? А есть такие, которые... У меня реально не кужинерцы, да? А вот такие мастера, вот они пишут прям вот классно, мне нравится. А есть такие, которые сунут свои фото, в, в мои фото, да, и мне вот это не нравится. Нафига, ты выставляешь у себя, а что ты у меня выставляешь мои фото, суешь свои фото? Мне это не надо. И еще ничего не пишешь. Ты хочешь а, через мой, а, через мои эти, выйти и оценки получить, комментарии получить, извини, а, на моих... В соцсетях тебе никто не будет писать, так как, ну это не мое, это не мое. Я лично никому не жалею, и пять с плюсом ставлю, и лайки всегда ставлю. Вот. Я просто, ну, видно, что у людей зависть, зависть тому, что мы сами поднимаемся, мы все делаем сами, ни от кого не зависимы. И стараемся стараемся сами встать на ноги да я не хочу работать не на тетю не на тетю на, тятю, на чужих а то есть людей я хочу свое свое я вообще хочу отсюда смыться с этого поселка меня уже здесь ничего не держит так как у меня никого нет здесь и стучаться что ли